Доброго времени суток вам, друзья! Надежда Новосельская, психолог коуч с вами на связи. Итак, я презентую программу семидневного тренинга интенсива и служанки в королеву. Почему назвала так программу? Многие из нас являются по сути служанками, хотя родились личностями, королевами, родились для счастья, радости и получения всего самого лучшего в этой жизни. Но, к сожалению, в детстве в нас встроили многие ненужные программы. Существуют у каждой из нас, и я не исключение, некие паразиты, которые точат изнутри. Это обида, чувство вины. Это комплекс маленькой девочки, которая всегда всем должна, удобная. Это комплекс заниженной самооценки. Это не умеющая сказать нет, это та, которая тащит на себе, это та, которая живет в обидах, в переживаниях и так далее. Поэтому за многие годы работы в психотерапии, работая с женщинами и с мужчинами тоже, я поняла главную такую штуку для себя, что когда женщина рождается, чистым листом и она пришла в эту жизнь для радости и счастья а родители не понимая что они творят убивают это я на корню и они кстати не виноваты они по-другому не знают и не умеют то тогда эта девочка носит этих паразитов внутри и не знает как от них избавиться и поэтому становится служанкой она не умеет общаться она не умеет выбирать мужчин она соглашается на малое она тянет на себе, она жертва и так далее, и так далее. Поэтому для тех, кто хочет обрести вот эту уверенность в себе, для тех, кто хочет обрести эту королеву, мы сейчас начнем с вами разбираться, кто такая королева. И для этого будет целых семь дней работы. Так кто же такая королева? И почему именно королева, короне? Для многих, наверное, будет немножко удивительным, Но королева – это не та, которая ходит в короне. Королева – это уверенная в себе, знающая себе цену, ухоженная, ходящая, носящая женские одежды, а если и носит брючки и всякие костюмчики, то это очень женственно и стильно. Это доброжелательная, владеющая собой, своим голосом, жестами. Она 24 часа в сутки живет в ощущении счастья. Даже если что-то случилось не так, то это состояние расслабленности и доверия себе и миру помогает собраться и спокойно разрулить любые ситуации. Потому что она доверяет себе, доверяет тем, с кем она находится, мужчине своему доверяет. У нее нет никакой ревности, потому что она уверена в себе. Потому что она знает, что даже если он и пойдет налево, то она самая лучшая, и он вернется к ней. Поэтому у нее нет такого комплекса ревности, заниженной самооценки. И поэтому она спокойно делегирует все задачи, не тащит на себе. Она делегирует мужчине, детям людям, с которыми которым она взаимодействует. Она не тащит на себя «я сама, я сама, я сама». Она уважает свои личные границы и уважает границы других людей. То есть это мудрая женщина. Она работает над собой, она самореализована, то есть у нее есть какое-то дело, она чем-то занимается, чем ее, что ее прям, прям удовольствие она получает от того, что делает для людей – какой то занимается каким-то бизнесом, каким-то, в общем, она самодостаточна. Она, это значит, что есть достаточно себя для того, чтобы быть счастливой, и она не зависит от мужчины, который придет в ее жизнь, и тогда она станет уверенной. Она решает свои вопросы спокойно, и ей хорошо с собой. И поэтому, когда мужчина приходит, она настолько уверена в себе и так ей спокойна, что рядом с такой женщиной мужчине хочется быть. Она вдохновляет своего мужчину на подвиги. Она пример для своих детей. У нее поведенческая гибкость, она может подстроиться, перестроиться, владеет собой, и поэтому ей легко договариваться со всеми с родственниками, с друзьями, с детьми, с коллегами. Поэтому женщина так устроена, что ей легко все приходит. Ей по природе своей дано быть расслабленной и принимающей благо. А почему она не такая? Потому что эту программку, к сожалению, сбили. Родные, близкие, общества и так далее. У мужчин же другой путь. Он идет через достижение, через напряжение, преодоление трудностей. Поэтому по сути своей женщине доступно все. И порой мужчины, я вот общаюсь с ними, говорят, что удивительно, я бьюсь лбом об стенку, я стараюсь. А женщина легко, кайфуя, зарабатывает денег больше, чем я, моя коллега там или кто-то там еще, который он знает. Потому что женские способы не подлежать логике и объяснению. Они находятся в другой плоскости восприятия. И какие это методики, как достичь такого состояния, мы будем это разбирать на семидневном интенсиве, практикуме, тренинге. Мужской путь духовности это преодоление себя через достижения, аскезу. Женский путь духовности – это наслаждение, магнетизм, притяжение, принятие, расслабленность и так далее. И тогда, когда она внутренне активна, она внешне пассивна. То есть она контролирует, наблюдает, она внутренне собрана, а внешне она созерцает. И у таких женщин идут и мужчины, и другие женщины, потому что она является магнитом, согласны Потому что тело у нее расслаблено, наполнено энергией любви и уважения к себе. Потому что женщина ⁇ это хозяйка тонкого мира, и у нее есть ключи к, этой, к этому тонкому миру и к материализации желаемого. Именно поэтому на интенсиве у нас будет каждый день транс-медитации выход вот именно в тот тонкий мир, где будет инструмент для материализации желаний, и поэтому ее желания сбываются легко. Женщина, уважающая себя и понимающая мотивы поведения других людей – это и есть королева. У нее психическая зрелость и взрослая осознанная женственность. Не девочка, обижающаяся, не девочка, топающая ножками. Хотя это тоже будем просматривать, рассматривать как дополнительные субидентичности, суброли на одном из дней семидневного тренинга. Поэтому в идеале, конечно, конечно, нам нужно стремиться к этой королеве. На самом деле происходит. Что у нас в реальности? Женщины много трудятся, пашут как лошади, чтобы успеть. Жертвуют собой ради кого-то. Ставят себя на последнее место. Растворяется в отношениях, отдавая себя без остатка. Есть такое? Да, у многих это есть. Терпя, терпят неопределенность в так называемом гражданском браке. А это не есть гражданский брак. Это разводила. Вы согласились на этот развод, у кого это есть. Из-за страха потерять уже то, что есть. А вдруг я скажу, и он совсем уйдет? Как сделать так, чтобы вы сказали таким образом, чтобы он женился на вас. Об этом тоже будем говорить на тренинге. Женщина постоянно уставшая и не видит просвета. Поэтому она удивляется, потом она удивляется, почему нет сексуальности. Поэтому мужчины, кто слушает это, этот, эту трансляцию, запомните, если женщина нет сексуальности, нет желания близости она пахала трудилась нервничала переживала а еще у нее есть тревоги о будущем а еще у нее есть какие-то переживания о прошлом а еще у нее есть страх чувство вины и поэтому в том числе она может плохо и слабо и не уметь расслабляться и не быть желанной желать э, своего сексуального влечения Поэтому она может отрываться на детях, а потом жалеть. Все время куда-то спешит, что-то надо успеть, бежать. То есть для себя времени не остается. Она часто может быть недовольна собой. Часто может быть критиковать себя. Это все служанка. Она может терпеть измены ради детей. Зарабатывать вместо мужа. Так надо же детей кормить. Так часто говорят женщины. А ч ж вы не расстанетесь? Да вы что, как это, дети без отца? Какого отца? Тот, которого не смотрят, страдают и потом являются постоянными клиентами психологов, психотерапевтов даже психиатров? Я работаю с такими людьми и даже с очень успешными людьми в социальном мире. Такие женщины не видят будущего, потому что у них есть обиды на мужчин. Они считают, что все мужчины – сволочи, и с ними тяжело строить отношения. Мечтать о статусном мужчине, о каком-то классном мужчине, но соглашаясь на его условия и довольствоваться малым – это тоже служанка. Бегать на ходу, перекусывать очень быстро, потому что некогда, расслабиться и получить кайф от еды. У нас, кстати, будут практики, которые вы сделаете, и на всю оставшуюся жизнь будете кайфовать от еды. И это будет строено на бессознательном уровне. Проблемы со сном. Из-за роя, роя мыслей женщина ложится спать, и она куча вопросов, незакрытых переживаний. Она плохо засыпает, и, естественно, просыпаться утром тоже тяжело. Какая же там улыбка и радость, и благодарность. Да? Многие женщины выпрашивают деньги на жизнь, на подарки, при этом унижаются, и это тоже служанки. Многие ждут, когда вернется ее родной и любимый, или терпит его уходы и приходы, все надеясь, что когда-нибудь все это закончится и все будет хорошо. Работают на равных и живут на вашей территории. Часто в Европе говорят женщины, там же партнерские отношения, там надо на равных. Конечно, многие так живут, но от того, как вы поставите себя по служанской или по-королевски, зависит от того, как вы будете жить дальше. И я знаю массу примеров, когда все совершенно по-другому, потому что настоящая женщина является особенной женщиной для мужчины, который ради нее трудится, она, он тянется, она ему как путеводная звезда несут крест, сомневаются в себе, обвиняют себя, обвиняют мир, обижаются на мир, на мужчин, на неблагодарных детей. Это все женщина, у которой нет собственного «я». Это женщина-служанка. Это женщина, у которой напрочь в действии и процессе жизни, как червячки, как паразиты, сидят внутри. И те программы, которые не дают вот такого качественного роста и жизни. Поэтому, на самом деле хочется женщине, леди, королеве легче и радостнее жить, меньше напряжений и тревоги, больше доверия себе, миру, мужчинам да? и расслабленности, творить и создавать наслаждение, все всегда успевать, быть довольны собой, даже если вы не успели, это умение планировать, выделять главное, на самом деле, уважаемая леди, уважающая себя, королева, больше хочет ценить себя, больше достоинства, уважать свои личные границы и чувством собственного достоинства общаться с мужем, сыном или дочерью, так, чтобы слушали, слышали, делали и понимали, потому что она королева, чтобы секс был для вас не только супружеским долгом, а удовольствием и наслаждением. Чувство вины часто мешает женщине, я уже говорила. что вас перестали использовать, ревновать, уважали, считались как с королевой. Это легко и просто можно изменить и достичь такого состояния. Чтобы вы были как волшебница, и все у вас получалось легко чтобы мужчины заботились и защищали не только дома, а и везде, которые окружают вас, чтобы чудо стало образом жизни, чтобы легко притягивались деньги и наслаждаться тем, что ты просто женщина. Вы что думаете, это, не, это нереально? Если я смогла это, так кто я такая маленькая женщина, которая выросла в селе родительских Отношения, где трудились, пахали, и света Божьего не видела мама. И я это простраивала в себе и помогала своим клиентам, клиенткам. Поэтому для женщин этот тренинг, которые не имеют любви к себе и уважения от мужчин. Для тех, кто имеет обиды и боль потерь, многих потерь, утрат, вдовы, раз, разошлись, закрыта психотравма. Возможно, это психотравма детства, вы ее не помните, вы ее не осознаете. Для тех, кто хочет поднять свою самооценку, для тех, кто сейчас служит мужу, детям, родителям, коллегам, начальнику, и устал быть этой служанкой, для тех, кто хочет счастья вдвоем, но уже разуверился и не верит никому и ничему, для тех женщин в гражданском браке, которые хотят выйти замуж официально, для замужних женщин, желающих усовершенствовать отношения внутри семьи. Обрести новое состояние счастья. Вернуть романтику в отношения. Для тех, кто не знает, где и как знакомиться. Особенно, как себя вести. Как выбирать мужчин, как общаться с ними, как определять, кто перед тобой. Для тех, кто хочет комплексно проработать себя и включать это женское состояние. Потому что хорошие, качественные мужчины – по опросам хотят уверенную, интересную личность, яркую, мудрую, нежную, и которая в этом социуме что-то из себя представляет. Я знаю много таких женщин, но и есть те, которые не хотят работать, но они яркие, уверенные, они Я... работают женой. Чтобы... Что мы наблюдаем в современном обществе? Когда женщина уходит в бизнес, в работу, она становится уже похожа больше на мужика. Хоть она и красива, умна, образована, но она просто больше уже является такой энергией амазонки, так говорят. Да? Или же материнский комплекс распугивает хороших качественных мужчин, потому что женщина включает мамочку, она его этим унижает когда женщина начинает слишком заботиться, слишком в нем видит мальчика, помогает ему во всем, мужчина качественный, он будет тихонечко уходить, потому что он не понимает, что в ней, с нею он не растет. Если женщина терпит унижение деспота, грубияна, она тоже способствует, потому что причина в ней. А может быть, женщина находится в так называемой инфантильной стадии, в потребляцком отношении, что ему придет принц и решит все ее проблемы. И финансовую в том числе. А теперь представьте себе, что вы не спеша идете по центральной улице своего города. Или какого-нибудь другого города, о чем вы мечтаете. Вы одеты в дорогую, <coughs> красивую одежду, стильную. Вы роскошны и сногсшибательны. Вы наслаждаетесь восхищенными взглядами и комплиментами окружающих. Вашу душу переполняет радость и восторг. Вы дарите любовь и улыбку всему миру. Вы по-настоящему счастливы. Вы любите и любимы. Вы по-королевски богаты. Вы процветаете. Даже если у вас нет миллионов, вы внутри настолько богаты и кайфовая такая, что кажется, что мир перед вами открылся во всех его красках. Вы по-настоящему счастливы, потому что дарите эту улыбку всему миру изнутри. Вы любите, и вы любимы. Вы по-королевски богаты и процветаете. Вся ваша жизнь прекрасна и великолепна во всех сферах. И в отношениях, и в здоровье, и в вашем бизнесе, если он у вас есть. И это не сказки, это реальность. Так живут люди и к нему, к этому состоянию обязательно нужно стремиться, и мы будем простраивать себя и становиться таковой. Вы легко договариваетесь с мужем или родственниками, вас уважают коллеги, сами хотят идти в партнеры, вы легко и наслаждением подписываете контракты. Если у вас есть свой бизнес, любой, может быть MLM бизнес, может быть. Какой-то другой бизнес, у вас есть, свой магазин, вы магазин, вы психолог, вы врач, у вас есть какой-то интернет-магазин или какой-то другой бизнес. Неважно. Когда женщина такая, ей легко все дается. Потому что вы женщина королева. И с такой рядом хочется быть, и не только мужчинам, с такой рядом хочется быть и чувствовать ее энергетику, находиться в том состоянии, в котором она есть, и как будто впитывать. Хотите так? И это реально. Женские и мужские энергии мы будем балансировать. И вы это поймете уже с первого дня. Левое и правое полушария, левое это логика, правое это творчество, отвечающее за бессознательные всякие штуки. И мы будем встраивать новые отношения с собой, соответственно, с мужчиной, со своим ребенком, со своим окружением. Отзывы вы прочитаете без меня будет ссылочка еще дополнительно их много это только часть отзывов и видео отзывов и, и текстовые о чем же будет эта программа семидневного тренинга отдельное занятие будет для мужчин их зарегистрировалось много и поэтому я сделаю отдельное секретное занятие потому что есть вещи когда мужчины просто стесняются да и женщины тоже не все могут выкладывать. Есть у нас свои секреты, и у нас будут тоже отдельные секретные занятия. Вы узнаете, что сказать женщине, чтобы была вам верной. Потому что для мужчин это важно, и они порой не знают, как ее узнать, как ее диагностировать, и как сделать так, чтобы она была вам верной женой. Как общаться с ней, чтобы достичь вашей цели? Если вы хотите за... жениться, это одна цель. Если вы хотите на близкие отношения, на недалекие, вот только для развлечений, это другая цель. И этому тоже можно научиться, не унижая женщину, не обижая ее, а так подойти, чтобы ей захотелось соответствовать вашей цели. Такие женщины есть, я тоже с такими работаю, и я знаю, что это тоже нормально. У каждого есть своя жизнь и есть свои ценности и конечно же цели как сказать и что сказать ей, чтобы она вас ценила и уважала особенности женской психики вы не знаете потому часто делаете уважаемые мужчины много ошибок что нужно знать чтобы вам было комфортно с ней что нужно знать и делать чтобы женщина с вами ощущала вот этот комфорт сексуальность уверенность и расслабленность об этом тоже будет на мастер-классе отдельно для вас на отдельном занятии вы получите секретные методы общения с женщинами для восстановления доверительных отношений в паре как закрыть отношения так чтобы душа не болела если у кого-то есть такая тема как отпустить прошлое и так далее У кого-то тоже будут детские психотравмы другие травмы и у каждого из нас есть свои паразиты которые сидят в душе Итак, первый день для женщин. Цель «Чего хочу». Левое и правое полушарие должно быть четко настроено на вашу цель. 9 из 10 людей не знают, чего хотят, поэтому имеют то, что сейчас имеют. Следовательно, вы будете знать, по какому четкому алгоритму ставить цель, и вы ее поставите уже в первом дне занятия. Потому что корабль, не имеющий навигатора, трудом придет к причалу. Согласны? Не имея своих желаний и целей, вы реализуете чужие желания и цели. Запоминайте эти суперские фразы. Дальше будет тоже на первом дне, что мешает получить желаемое. И здесь будут практики достижения этой цели. Кто-то будет в прямом эфире, с кем-то буду прорабатывать. И вы на примере кого-то проработаете себя. Кого я выберу, там, дальше будет известно. Кого я выберу в прямой эфир, кого-то из вас выберу. Травмированную инфантильную женственность осознает многие женщины и трансформируют ее в здоровую, сделав простые, но глубокие практики через трезвый ум и бессознательные. Ценность этого занятия 20 тысяч рублей и более. Второй день. Примеры диагностики мужчин на сайтах знакомств. Это вообще отдельная целая тема, но я дам вам ее, чтобы вы понимали, какие ошибки вы делаете, что нужно делать правильно. Потому что там полно всяких непонятных, а на самом деле ваши мужчины ждут вас. А вы опускаете руки, когда видите каких-то пройдох, виртуальных маньяков и так далее. Аферистов с камеров, с камеров. Поэтому будут практические приемы для знакомств и привлечения интересных и нужных вам мужчин. Алгоритмы речи в знакомствах, да-да-да. Первые свидания для тонкого флирта истинной женщины-королевы. Да, я знаю, что материал наполнен большущими-большущими бонусами и практиками. По сути, та ценность, которая здесь есть, она более чем 100 тысяч рублей. Более, Да, тут даже разговоров нет. Это самые лучшие практики из моих дорогих коучинговых программ. Я готова вам дать, чтобы вы получили результаты. Третий день, где знакомиться, алгоритм, общения без манипуляций, отчитывая их психологию, дам особые э, слова, будут особые шаблоны, которые вы запомните себе и получите их на всю оставшуюся жизнь. Будет отдельный, ну как бы чек-лист, что ли. Целая книга у меня есть написана по э, речевым шаблонам. На что обращать внимание, чтобы не было в этом мучительно больно? Как выявить его ценности в жизни уже на первых свиданиях? Признаки настоящего мужчины, потому что мы разбираем королеву, служанку. А кто же такой настоящий мужчина? И об этом мы тоже будем говорить. И с мужчинами будем тоже говорить на их занятиях. На это занятие вполне может быть я приглашу и мужчин. Я буду смотреть... Как лучше на какие занятия приглашать а, и мужчины, и женщин. Нужно ли просить подарки? Как делать, чтобы ему хотелось вам дарить подарки? Покажу примеры. Как не просить, чтобы подарки дарил? В конце каждого дня будет особая трансмедитация на закрепление знаний. Четвертый день. Миссия женщины. Многие женщины понятия не имеют, что это такое. Мы ее определим на четвертом дне интенсива. Миссия мужчин. Чем отличается от миссии женщин и как женщина может способствовать, чтобы мужчина выполнял миссию ради нее? Да-да-да, женщина является причиной, причиной выполнения миссии мужчины, в частности. Что еще будет? Ложные установки о сексе, про измены, про комплексы, разбор секретных секретов. И еще такая бы секретная фишка, как поддержать мужчину в период неудач. Тут каждая, каждый путь это отдельные секретные штуки. Поэтому, пожалуйста, учтите это и не теряйте времени. Как поддержать мужчину, не включая мамочку – это отдельная практика, потому что женщина может быть и должна быть для мужчины и мамой, и любовницей, и подругой, и, и там много всего – Мамочка включается на время, когда есть какие-то болезни, есть какие-то... И то это маленькая часть, 10% из всей роли мы выделяем только мамочкой. Да, нужна забота, да, нужно внимание, да, нужна теплота. Но как это сделать так, чтобы не переборщить, чтобы мужчина не сел на шею? Об этом речь. Пятый день. Если такое понятие, как пенис безбрачия? Многие считают, что есть, многие даже и близко не допускает. Если есть, то как это убрать? Что такое проклятие с точки зрения науки? Как противостоять проклятию? И как есть многие люди, говорят, есть заговоры, они поддаются там, с глазу и так далее. Но на самом деле это при простройке внутренней силы, внутреннего стержня вам будет намного проще отбивать атаки всех возможных взглядов, там и так далее. Ну и «Правенец безбрачия» это ДНК программы, и я покажу, как это работает, и как убрать, у кого это есть. Причем простроив свою личную силу, чтобы не быть зависимым от других э там всяких там волшебниц. Да? Кто такая берегиня, кто такая Паутиниха, и как это влияет на силу рода ДНК программы. И эту практику дам в прямом эфире. Шестой день. Как выстроить личные границы, чтобы с ними с вами считались, с этими личными границами, чтобы считались. И практику дам, пример личных, личных границ и как их удержать. Седьмой день будет особый день на создание внутренней силы, управление эмоциями на каждый день и случай жизни. Техника на восстановление энергетических центров, создание целостности «Я». По сути, все практики, которые будете делать каждый день на каждом занятии, будут закрепляться в последнем дне и будет встраиваться символ бессознательный, что вы носили и были всегда с этой силой раз и навсегда. Практика, как за 6 месяцев найти своего любимого и любящего человека. Магия, психофизиология, женщин и законы мироздания. Это и есть именно так. Магия это является магией психофизиологии женщин и закона мироздания. Еще раз повторяю, за 6 месяцев по наблюдениям, по подсчетам, делая эту практику, женщины в среднем за 6 месяцев, кто и раньше, находят свою любовь. Но это нужно будет делать. Поэтому этот тренинг будет в этой цене еще находиться какое-то время, буквально пару дней, и цена будет расти. Я не буду рассказывать, кто я, вы знаете, кто я и что я, вы уже знаете, и поэтому здесь считаете, и я не буду тратить на это время. К чему вы придете после семидневного тренинга интенсива? Освободитесь от старых психотравм, полученных в детстве, от прошлых отношений. Результат – легкость тела, ясность мысли, куда иду и что делаю. Мир откроется в красках радуги. Правда, это так есть. Вы по отзывам почитаете и поймете это. Обретете первые навыки красивого общения, королевы в знакомствах, и будете делать это легко, играя непринужденно в радость себе и людям. Получите состояние уверенности от новых действий, которых вы раньше боялись и не знали, что это так просто от слова ⁇ Рост ⁇ Потому что когда «сложно». сложно, это ложь. Все на самом деле просто. Делайте, и будет рост. Угу. Нейтрализуйте обиды, чувство вины, и это приведет к легкости в теле и будет дышать легче. Закройте старые отношения на уровне сознания и бессознательного. Результат – приход в вашу жизнь нового человека из большего окружения. У вас будет выбор, так как мужчины больше будут обращать на вас внимание. А вы больше будете уважать себя, по-другому говорить, позиционировать, чувствовать. И будете зеркалить уже не так, как раньше. А ваше зеркало будет совершенно другое. Чистое, уверенное внутри, свободное, яркое, со своим внутренним стержнем, уважающее себя. Вы будете это транслировать, соответственно, это будет совершенно другое к вам приходить. У кого гражданский брак, решите вопрос легко. Красиво. У кого непонятные отношения, как чемодан без ручки, а определитесь, что делать дальше. Найдете ответы в себе. Научитесь себя уважать и ценить. Результат уважения к вам других людей. Муж начнет искать другие способы заработка, чтобы соответствовать вам, другой королеве, уважающей себя, любящей себя. Ведь вы будете уже другая. Те, кто махнул давно на себя рукой, начнете ценить себя и как результат будете общаться с полезными вам людьми для взаимной пользы и видеть в себе ценность. Вы найдете в себе новый потенциал для построения отношений с любимым и любящим вас мужчиной, независимо от того, сколько вам лет. Поэтому я вам Настоятельно рекомендую попасть в самый лучший VIP-пакет. Почему? Потому что после семидневного интенсива тренинга вы попадаете ко мне в личную работу. Получается, вы проходите по сути полтора месяца, а это полная перезагрузка себя. Послушайте отзывы и поймете, почему ко мне важно прийти. Стоимость 1100 долларов. Еще будет два дня действовать скидка 300 долларов, то есть 800 долларов всего. Я закрою эту цену уже в понедельник. Нет, не понедельник, в воскресенье, да, через 2 дня. Все занятия будут записи, плюс работа с вами два раза в неделю, плюс практики проработки все ваши, сопровождение вас до результата. К Новому году – как результат, я даю вам гарантию, что если вы будете делать то, что я буду вам говорить, вы будете уже в паре с любимым и любящим у вас мужчиной. Женщины у меня через неделю-полторы уже имели нескольких мужчин, выбирать только. Только выбирать и правильно вести себя. Угу. Для тех, кто... Сомневается, для тех, у кого еще такое немножко служанское состояние, денег нет. Ну, знаете, денег нет для себя и не будет. Вы такое слышали выражение, но тем не менее, даю возможность вам пройти за 50 долларов. Здесь у вас будут записи нашего 7-дневного. Записи будут навсегда. Это тоже плюс. Вы можете получить эти записи всех практик, всех занятий, которые будут. И плюс вы получите в подарок практик, тренинг, как за 30 дней найти любимого на сайтах знакомств. Это небольшой тренинг с пошаговым руководством. И это тоже будет входить сюда. Да-да-да. Те, кто совсем находится на стадии и внизу, у кого совсем-совсем деньгами напряг и совсем-совсем напряг с собой любимой, для вас будет такая возможность за 25 долларов получить живую работу в живых эфирах. Как будут проходить занятия? Занятия будут проходить днем, Будьте успевать, кому интересно. Я уважаю себя. Вечером я уже чувствую себя по-другому. Да и у меня есть свои дела вечером. Поэтому я буду вести занятия днем. Вы будете выполнять домашние задания. Выкладывайте их в группу. Записи будут даваться для повторения, естественно. Вы будете выполнять домашнее задание. Если вы не будете выполнять домашнее задание, какую вы ни взяли пакет, вы не будете, вы будете исключены из тренинга. Почему? Потому что я уважаю себя как женщина, как мастер, как тренер, я в этом случае учу вас держать границы, держать свое я и делать так, как выгодно вам. Поэтому, те, кто, конечно, пойдут в месячные коучинг, полтора месячный за 1100 долларов, в данном случае за 800, кто будет слушать, тот, кто будет слушать записи позже, для вас уже не будет такой цены, потому что... Потому что потому. Кто не успел, тот опоздал. И таким образом, друзья мои дорогие, уважаемые леди, у вас есть такая возможность к Новому году уже быть совершенно другой, совсем с другими качествами, совсем с другими ощущениями себя, и, как следствие, управлять собой и миром вокруг себя. Нажимайте на кнопочку, которую здесь вы увидите под этим видео. Оплачивайте. Если есть вопросы, пишите в личку помощницы. А я, Надежда Новосельская, желаю вам прийти к состоянию уверенности и личной силы уже в этом году. И помните. Время не вернешь, здоровье можно поправить, деньги можно заработать, а вот время нет. Поэтому всех вам благ и до встречи на тренинге с 23 ноября.